Друзья, всем привет! Собрались топ-лидеры нашей команды для того, чтобы перевести ответы на вопросы по компании uh, Tron, Tron Thunder. Начинаем. Первый вопрос. Отлично.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 I'm uh, grateful, um, but immense gratitude for the fact that I'm still here. To be honest, okay, so that's that's one thing uh, that opened my eyes. I was uh, once I was lost, but uh, yeah, I was on my dear feet, So now I've got one focus. My focus is to.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 Okay? So the will... uh, uh. Uh, где мы можем прочитать uh, white paper общую информацию от ТТТ или узнать адрес токена, контракт. Uh,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 головы на ноги извиняюсь я немножко äh, пропустил следующий вопрос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 is ответил на вопрос по поводу yet адреса.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 Okay. if you've ever been in a system live contact, so don't ever think as other system is live contact, like a Okay? Very simple. When on too much screen again, you can see the slides. When you go to TT, it's 50 million. Really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 The uh, человек задает вопрос, а почему мы не можем проапгрейдить собственный пакет вручную с помощью uh, кошелька или...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 А, естественно, они же не могут все сразу сделать. У них же определенная команда программистов, которые делают определенные задачи. Поэтому ну, они да. все делают... Опять, о, Опять же, хочу сказать, что а, какое-никакое, но обновление пакета в Тронтандере присутствует, и он покажет его вручную чуть-чуть позднее. Чуть-чуть, буквально угу. чуть-чуть. Угу. Как ну, только скажете, дальше. что вы готовы, я продолжу. Готово, давай. Угу. Я врубаю? Да, включай дальше. Uh -huh. Uh -huh.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 Но... ну хорошо давай сейчас скажу но один момент раньше до э, запуска извиняюсь очень сильно извиняюсь извиняюсь еще раз до того как проект был более известен на нем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 Продолжаю. Саш, ты не спрашивай, ты продолжаю, а? Хорошо. Okay.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 So when I see Tron from one wallet to another wallet, people will deduct my energy and it will deduct my bandwidth. Okay, but it will not cost the Tron to actually sync because that is how Tron works. It uses energy and bandwidth, but give you... What a question. it a No, no, and I don't think of it as an investment, okay? Um,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 Если он, соответственно, показывает выводы. Точнее, точнее бонусы с комьюнити uh, ревард. Извините, сейчас добавлю. Uh, uh -huh. Может быть, конечно, и 2 три месяца, а у кого-то может и больше, потому что он, еще раз говорю, подчеркивает, последний месяц заработал порядка 40 долларов. А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 Ему задавали вопросы о том, как компания может дарить подарки пользователям, которые приглашают людей, то есть 120 тронов минимум подарок. Каким образом вообще компания зарабатывает, если 40% заработка идет в подарки, в комьюнити rewards, в реферальную программу идет 60%. С чего компания зарабатывает, в принципе? И он объясняет, что когда человек э, регистрируется на более меньший пакет, чем рубиновый, э, то у него в пользователях есть неквалифицированные люди, как он это называет. И неквалифицированные люди, э, с них, соответственно, человек не получает дохода. И это касается же реферальной программы. Человеку недоступна пятая, шестая, седьмая линия, если он не пригласит себе... Э,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 next that, sure that, that is what the is but we want you if you guys look at what what is happening inside the crypto space so this is something that this is the reason why we want to definitely go over the fact uh uh this decision was made once we uh target this issue is the the next thing oh, i we don't want to be an exchange but Uh, еще одна причина, по которой они собираются идти на панкейк, это причина того, что они хотят не просто м -м, торговать своим токеном, то есть обменивать его на другие. Они также хотят технически стать uh, тоже компанией, которая будет uh, uh, распространять аэродропы других людей.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 want to help I, I, i've got no interest in helping scammers okay absolutely no interest. Uh, uh, the the scandals must go from a whole please go someone so he can at least moderate the box. so there are several people who can write nonsense and like you share screen, you can't see that So somebody has to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 I degree, Sorry. Um, my friend, to make it very simple, I have been in uh space for over years. I do not have um a job in my that. I am an entrepreneur and I've been heard about this industry and my have heard about And that is why I got this business. So you can advise them.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 довольно своеобразный вопрос и довольно своеобразный ответ you know, uh, You're breaking up a lot, but I think words, is create your first account, create your multiple accounts underneath that account. Okay? Um, you're opening yourself up the uh, levels on each of those accounts. You've got accounts of on each one of those accounts. Okay? This is because the business is right to processes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 100% согласна, потому что система ставит 20 человек сверху, 20 снизу. Кто эти люди, мы не знаем. Конверсия, она э, ну, все равно присутствует. Да? То есть у вас может быть вероятность, что не очень будет большая активность, но, соответственно, вам нужно расширить количество системных людей, и это 1200 трон. Тем более, что сумма на чуть больше 100 долларов, это вообще сумма, доступная всем. Что уж тут тогда экономить, да, если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 Ну, дорогие друзья, давайте поблагодарим Александра за то, что нам повел, помог перевести конференцию, вопросы и ответы. Значит, отвечал на вопросы основатель компании TronTander GP. Он человек открытый. Он...